Привет, аудитория. Ну что, отгремел 21 год. Ставочки, сливы, выигрыши. Ну, я подвел, скажу честно, результаты, итоги и вышел небольшой плюс. Очень хорошо, в принципе, покрылся убытки бой Ольвера Парье. Поэтому Оливера респект, рулит, молодец, будем дальше за тебя топить. Ну что, 22 год начинается с субботнего карда предстоящего UFC, убойные ночи очередные. И хочу рассмотреть бой Дженнифер Майя против Кетлин Чукагян. Это бой основного карда. Женский наличайший дивизион. Не буду рассоливать тут, кто на каком месте идет. Оба топовых бойца по технике, наверное, Кетлин Чукагиан не, наверное, точно будет посильнее, чем Дженнифер Майя. Но Дженнифер Майя довольно-таки стойкий боец. Есть там борцовская база какая-то, ну, как-то особо э, не впечатляет она. Так, был у них уже один бой в 2019 году, если не ошибаюсь. Там э, Кетлин Чуган победила. И я думаю, что 16 января особо ничего не изменится. Почему? Да потому что Кетлин Чукигиан для Дженнифер Майя очень неудобный стилистический соперник. Потому что она высокая, длинные ноги, длинные руки, она бьется на дистанции, ну, довольно-таки резкая. Э, Взрыв, ну, взрывная не сказать, ну достаточно резкая, чтобы э, дать люлей э, Дженнифер Майе. Как, как она сделала это в первом бою. Плюс, плюс к тому, э, Дженнифер Мая у нее простой полтора года. Какая она выйдет, хрена я знает. Да, вроде бы там она отбила Шевченко 5 раундов, что-то там пыталась показать. Ну, я ну, не, не удосрочила ее Шевченко, но я особого ничего там такого сверхъестественного от Дженнифер Майя не заметил. Получала 0 лей на протяжении пяти раундов и, валя, и валяла Яшиченко на полу и э, била в стойке, но не удосрочила. Я думаю, что э, в этом бою будет э, такой же исход, как э, в бою э, Дженнифер Майя и э, Кетлин Чукиган три года назад. Победа Кэтлин Чукольган э, с решением судей с коэффициентом 2.0 вполне нормальная ставка. Попробую какую-нибудь сумму на это выделить. Все. Аудитории, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, вы с чем-то не согласны. Может, вы думаете, что Кирилл Чукиган удосрочит майю. Объясните, я послушаю, отвечу на комментарии. Все, давайте, пока, до следующего видео.